Здравствуйте, меня зовут Равиль Тазудинов, я являюсь шеф-консультантом. Сегодня я расскажу вам об итальянской фабрике Беркель. Беркель – это лидер в производстве профессиональных слайсеров для домашнего и профессионального использования. В 1898 году мясник Ван Беркель создал первый слайсер. Он хотел механически воспроизвести идеальный ручной срез. Ван Беркель изучил движение опытной руки мастеров и изобрел вогнутое лезвие. Вогнутое лезвие вращается с помощью рукоятки маховика. Этот же механизм двигает каретку с продуктом вдоль лезвия. Толщина нарезки контролируется специальным механизмом, который пододвигает каретку к ножу и контролирует одинаковую толщину и длину нарезки. В октябре 1898 года в Роттердаме Ван Беркель создал свою компанию, а затем открыл ее филиалы. Сейчас производство находится в Италии, недалеко от Милана. Компания Ван Беркель Интернешнл имеет 4 завода и 2 филиала, более 160 работников и получает доход более 20 миллионов долларов в год. А теперь рассмотрим подробнее серии слайсеров компании Беркель. Серия Home Line – Это полуавтоматический слайсер небольшого размера. Его легко установить на домашнюю кухню. Диаметр ножа у них 200 и 250 миллиметров. В комплект не входит заточное устройство, но его можно заказать дополнительно. Серия Redline Это полуавтоматические слайсеры для ресторанов и кафе. Стандартно слайсеры имеют 4 цвета. Красный, черный, белый и серый. Но, если стандартные цвета вам не подходят, компания предлагает выпустить слайсер любого цвета за дополнительную плату. Диаметр ножей слайсеров этой серии 220, 250 и 300 мм. В комплектацию входят заточные устройства. Серия Home Line и Red Line применяются для нарезки мяса, рыбы, хлеба и овощей. Ретро-слайсеры валана, настоящий бестселлер от фабрики. Слайсер ручной. применяется для нарезки мясных деликатесов и позволяет внести на кухню атмосферу ретро и винтажности. Элегантный дизайн, качественные комплектующие, идеальная нарезка. Все это ретро слайсеры валана. Слайсеры футура и platinum. Эти серии имеют алюминиевый корпус. детали выполнены из нержавеющей стали. Слайсеры Futura и Platinum предназначены для интенсивного использования, поэтому их чаще приобретают для использования в ресторанах и супермаркетах. В линейке есть гравитационные и вертикальные модели. Гравитационная модель – это определенный принцип расположения ножа и каретки. Принцип под углом, следовательно, вам не нужно прилагать усилий для нарезки продукта. Но из-за наклона ножа сложно точно ориентировать срез, Вертикальная модель отличается от гравитационного расположения ножа. У вертикальной модели нож и каретка расположены вертикально, следовательно, прилагать усилия нужно, но зато такая конструкция гарантирует точность угла среза. Также у линий Futura и Platinum представлены модели для мясников с увеличенным столом для мяса и специальным когтевым захватом. Диаметр ножей в этой серии от 280 до 370 мм. серии b800 и b900 их корпуса выполнены из нержавеющей стали и способны выдержать высокую влажность и высокие нагрузки в линейке есть гравитационные и вертикальные модели о которых мы уже поговорили а также модели с раскладкой нарезанной продукции диаметр ножей 330 и 350 миллиметров. Также в ассортименте компании представлено оборудование для мясопереработки, такое как мясорубки, фаршемешалки, колбасные шприцы, тендерайзеры, пилы для мяса, вакуумные упаковщики и многое другое. Кроме того, компания Беркель производит ножи для профессиональной кухни. Сейчас выпускается 10 серий ножей с ручками из прорезиненного пластика или дерево. Оборудование Беркель создано, чтобы обеспечить максимальную надежность и точность. Все детали изготовлены специально для достижения высокого уровня безопасности и минимальных потерь продукта. В этом сюжете я рассказал о фабрике Беркель и, конечно же, ее ассортименте. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Равиль Тазудинов. Пользуйтесь техникой правильно!